Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас интересный повод для встречи, для беседы с вами. Я хотел с вами поделиться тем, что происходит в нашей жизни, как мы развиваемся. И повод появился не сегодня. Он появился в начале сентября 2020 года и дал его нам ректор Кубанского института остеопатии и холистической медицины Яковец Геннадий Владимирович. Он прокомментировал мой метод, давайте посмотрим это видео. Буквально вчера мне прислали один вирусный ролик, видео профессионального характера, где один замечательный кавказский терапевт да, то есть лечит другого человека при помощи молотка и наставки, да, то есть, причем в разных странах может быть разные наставки, да, то есть это могут быть и медные, и латунные, какие угодно. Причем с такой подписью, посмотри по ржи, ржать нечего. То есть это действительно нормальная техника, это абсолютно правильная технология. Она более жесткая, она более напряженная. Этим занимаются, по большому счету, целители. Да, то есть те целители, которых мы называем костоправы. Именно те, которые и называются костоправы. Есть масса различных методик, и все они имеют место быть, если они человеку дают возможность быстро решить свои проблемы. А это видео именно связано с тем, что снятие напряжения фассальное вот такими вот большими, резкими, сильными толчками, оно приводит к высвобождению, к различным высвобождениям, в том числе и нервных окончаний, и лимфотока, кровотока. да, то есть И оно дает очень мощный эффект. Да, это дает и физическую боль, и не каждый человек это может выдержать. Есть точно такой же вирусный ролик, где показывают, как лечат в Корее. Да, то есть точно с такой же, таким же молотком, точно с такой же наставкой. Да. Разница, что этот ролик более длинный, и э, корейский специалист э, лечит женщину, да, после каждого прохода по определенным фасциальным местам он заставляет ее встать, наклониться, оценивает степень улучшения двигательной наклона. Да. И на самом ролике видно, насколько действительно через буквально 3-4 минуты ролик записывался без купюры, да? то есть она из женщины, которая не могла наклониться, наклонялась полностью с ладошками в пол. Но почему это плохо? Да? То есть это нормально, это есть, это может быть. Разница заключается в том, что есть ли доверие к такому специалисту. То есть если вы такому специалисту доверяете, тогда будьте добры, идите и терпите, и вы получите то, что надо. Но если вам хочется более мягких техник, тогда вам к другим специалистам. Будьте здоровы, берегите себя. Это натолкнуло нас на мысль, а почему бы не попросить поделиться мнением о методике тех людей, которые же с ней работают? Это врачи, массажисты, специалисты в области оздоровления, а также физической культуры и спорта. Приветствую, Алексей Баненко, город Пенза. Здравствуйте, я практикующий массажист-хиропрактик города Пенза. Занимаюсь своей деятельностью более 4 лет. Практикую висцеральную хиропрактику и мягкие мануальные техники. также знаем множество видов массажа и кинезиологию. С недавних времен открыл для себя еще одну интересную квалификацию, как Костоправ. Обучался в Ульяновском центре восстановления организма Касимова и Именно там я узнал про такую методику, как инструментально-ударно-волновая. И хотел бы поделиться с вами своими наблюдениями в работе именно этой методики. С хорошими знаниями анатомия. Я очень быстро освоил работу инструментом и понял, что при правильной, грамотной работе инструментом шанс навредить пациенту нулевой, невозможно. А вот шанс поправить здоровье с одного сеанса, убрать все его боли и дискомфорты, приближается 100%. Это стало неким форваром для меня и таким долгожданным открытием в моей работе. Теперь при каждом приеме пациента, при составлении анамнеза его заболевания, при изучении МРТ, я уже знаю, какой методикой я ему помогу. И уже сегодня он идет от меня без боли и без дискомфортов, которые одолевали очень продолжительное время. Также заметил очень колоссальные изменения после ударно-волновой методики. Это именно в висцеральной практике и в работе с неофициальными цеплями. Если брать к примеру миофасциальные цепи, после ударной волновой методики исчезают боли в мышцах, стабилизируется работа цепей, заметно нормализуется именно работа отстающих цепей, которые им не работали совсем, или отставали. В висцеральной хиропрактике там замечательное улучшение эмоционального фона, отсутствие боли и брюшной полости при работе с ней. Также нормализуется работа внутренних органов, нормализуется работа нервной системы. Также хотел бы привести примеры именно из практики в своей работе, как и применяю инструментальную технику. Это работа с девочкой, 14 лет, ребенок. На тренировке приземлилась неудачно на пяточке. Она гимнастка, крутилась на турничке, и именно после выхода, Турника она приземлилась очень больно на пятке. В итоге при осмотре я увидел, что выпрямленный лордоз, вышедший крестец чуть наружу, также компрессия двух дисков и ретроэстресс одного позвонка. Жуткие боли, девочка не могла ходить, не согнуться, не разогнуться, не ни ротацию, ничего она не делала. Ей было очень больно. Тем самым хиропрактику проводить было очень болезненно и невозможно. После проведения ударно-волновой методики заметно улучшился ротационно-двигательный процесс, практически исчезли боли, девочка начала сгибаться, девочка начала ходить, уже меньше слез, уже больше смеха. Так что ударной технике очень помогла. но, к сожалению, боли совсем не получилось убрать, так как был фасциальный надрыв. Также в практике встречаются очень часто это проблемы с поясничным отделом, спондилестерс поясничного отдела, компрессия дисков, вышедший наружу вверх крестец, выпрямленный лордоз. То, что руками практически невозможно поправить, помогает ударно-волновая техника. За один сеанс, буквально за 10 минут, можно все это подвинуть, поправить, убрать ротации, декомпрессию дисков. И клиент ощущает колоссальные изменения в своем организме, уже через 15-20 минут боли уже проходит, А через 3-4 недели полного восстановления он забывает, что у него болял поясница. То же самое с грудным отделом. Очень много офисных работников приходят. С остеохондрозом грудного отдела, шейного отдела, если брать пример грудной отдел, убираем декомпрессию, ставим, убираем ротацию, ставим позвоночки все на место, тоже при ударной волновой методике. Боли проходят через 15-20 минут, человеку легче дышать, уходят панические атаки, он себя чувствует намного лучше. Данная методика работает, очень сильно помогает в моей работе. И я, честно, доволен, что изучил именно такую хорошую методику. Спасибо, Алексей. Вы очень понятно и просто объяснили нашим зрителям достоинство метода. Слово предоставляется Голубевой Любовь Юрьевна, город Москва. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Любовь Юрьевна Голубева. Врач-невролог. Доктор-остеопатийный. Стаж работы более 20 лет. Сегодня я бы хотела поделиться с вами своим мнением о методе ударной волны. Эта методика удивила меня, как специалиста, изучившего не одну систему оздоровления человека. Вы спросите меня, о чем? Я готова вам ответить. Первое – результат. Второе – Качество. По методу ударной волны мной корректировались пациенты с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, позвоночника, также депрессии, заболевания внутренних органов брюшной полости. И могу вам сказать, что методика настолько нравится людям, что меня просят еженедельно делать прием. На мой взгляд, это подтверждает результат метода и качество жизни. Любовь Юрьевна, большое спасибо. Ваше мнение очень ценно. Почему? Потому что у вас огромный опыт, стаж работы в сфере интересных практик. А мы перемещаемся в Чуваши, Центр восстановления организма Марченко Валерия. Валерий, приветствую вас. Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Марченко Валерий Александрович. Я являюсь владельцем Центра восстановления организма в городе Новочебоксарск. Сам я занимаюсь оздоровлением людей, травами, массажем живота, оздоровлением приборами оздоровительного назначения, натуропатия. Сам я натуропат. Мой учитель Борис Рафаилович Увайдов, главный лекарь Узбекистана. У меня 5 дополнительных образований, и пятое мое образование было именно костоправство. У Искандара Растамовича Касимова я отучился в третьем потоке. Сколько лет я уже занимаюсь оздоровлением? Это, я занимаюсь этим уже шестой год, и я крупный специалист в области вытяжения позвоночника. Я знаю, как это делать по-разному. То есть... И гравитационная вытяжка, и аутогравитационная вытяжка, и массажные кровати, и подводная вытяжка, и турник. То есть я как бы прекрасно уже давно понимаю, что самая главная причина заболеваний позвоночника – это истощение суставов. И вот я прекрасно знал, как эти суставы можно восстанавливать. Я знал, что такое хондрогенез, я знал, что такое хондроциты, что они делают, из чего состоят суставы, что влияет на их рост, что влияет на их, наоборот, угнетение суставов. И, но я никогда не знал, что, оказывается, в позвоночнике проблемы могут быть не только с суставами, но и с самими костями, с самими позвонками. И вот именно поэтому я, в принципе, как только я начал это осознавать, у меня появилась мечта. Я захотел отучиться на Кастоправо, научиться этому, уметь это делать. И почему я обратил внимание именно на метод Искандара Растамовича, Касимова? Ведь на самом деле методов-то есть много, есть там на Украине, есть, есть там, получается, Репин, да, но... Больше лесных отзывов и по мне уж точно я прекрасно понимаю, что Искандар Растамович – это лучший костоправ России, это самый компетентный костоправ России. Это просто я своим эмпирическим ощущением, ну я это наблюдаю. И почему я обратил внимание? Потому что, дорогие друзья, как бы я сам на себе это испытал. У меня был сколиоз. Наверное, второй или третьей степени. Ну, то есть, у меня одно плечо было впереди. У меня один позвонок в, грудно, в грудном отделе ушел прямо направо. И я что только не делал. Я пытался растягивать позвоночник. Я пытался делать припарки. Но кость, ее, ну, массажем ее просто так на место не поставишь. И именно поэтому я понял, что здесь необходимо изучить метод ударной волны. И вы знаете, я... Вот только начал практиковать этот метод я сразу хочу рассказать вам несколько примеров вот только что я отпустил 35 мою пациентку и э, буквально даже месяц не прошел как я начал использовать этот метод дорогие друзья я уже э, со здоровлением позвоночника работаю уже лет пять наверное но вот таких результатов я вообще никогда не видел чтобы просто за пять минут можно было взять и исправить то, что болит 10 лет. Я не знаю, может быть это красноречиво для вас звучит, но это реально так. У меня здесь есть, а, вот они, абсолютно все документы моих пациентов, все они ставят мне подпись. И в конце у меня есть цифры улучшений, абсолютно у всех. Каждый человек оставил свой номер телефона, каждому можно проверить. Каждого можно проверить. Уже не раз я наблюдал такое, что люди прямо у меня в кабинете, прямо здесь, они у них просто они не могут сдержать слез радости. Потому что приходят, проверяешь их, очень сильно болит. После процедуры они встают, они готовы тебя обнимать, целовать, я не знаю, и благодарить. Все время говорят... ну Абсолютно все, кто у меня были, подтверждают, что у них есть улучшение И никто меня не хочет убить. Поэтому... Дорогие друзья, поверьте мне, мне кажется, что касается позвоночника, это самая эффективная методика из всех, что я знаю. А я знаю, ну, не подумайте, что я хвастаюсь, но я знаю много, реально много. Это моя самая сильная компетенция – это позвоночник. И я не знаю таких эффективных методик, которые могли бы вот так вот быстро взять и человеку дать улучшение. От себя еще что хочу сказать, я хочу выразить благодарность Искандару Растамовичу за его глубокий интеллект и за этот реально глубокий уровень познания вот этого ремесла. Огромное вам спасибо, Искандар Растамович. И не только от меня, еще от всех моих пациентов. Вам же я всем абсолютно, кто меня видит, желаю восстановить свой позвоночник, ухаживать за ним обслуживать его, потому что позвоночник – это самая важная часть нашего здоровья. От позвоночника зависят все 12 систем нашего организма – нервная, кровеносная, иммунная. Все зависит от позвоночника, это ось нашего организма. К сожалению, очень мало, очень, вернее, много спекуляций на тему здоровья позвоночника. Очень много. И очень много людей на этом просто берут и рубят бабки. И мне еще почему понравилась эта методика, потому что к нам, к нашим костоправам школы Искандара Растановича, к нам надо прийти только один раз. Не надо 10 раз заплатить. Один раз. Если захотите дальше продолжать, только при условии, если вы будете соблюдать рекомендации, и только не раньше, чем через 3 месяца. Вот это мне тоже понравилось. И я реально вижу, это не так, что человек приходит, 10 раз ко мне пришел и говорит, ой, да что-то мне не помогает. Нет. Он пришел, я его отработал, он встал и сказал, мне хорошо. Более того, он не только это сказал, Фу. он мне вот сюда подпись поставил, что ему стало легче. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам здоровья, ухаживайте за своим здоровьем, обращайтесь по поводу оздоровления своего позвоночника к таким специалистам, как мы, и будьте здоровы. Спасибо вам. Спасибо, Валерий. Ваш подход как всегда необычен и несет много нового людям. И снова Москва. Педиатр Курчевнев Андрей поделится своим мнением о методе. Добрый день, меня зовут Андрей Курчевнев, я около четырех лет занимаюсь мануальной терапией, все это время постоянно обучаюсь и исследую различные методики и методы лечения, напорно-двигательный аппарат перепробов различные методы я ищу и выбираю только те которые работают те которые эффективны в своей практике сталкиваюсь с тем что иногда существуют суставные блоки позвоночника достаточно жесткие которые существуют уже много лет а иногда пациенты жалуются, что именно там у них ну, какие-то болевые ощущения возникают. Так вот, эти блоки руками не всегда получается убрать. Ни жесткими методами, ни мягкими, никакими там энергией гонять. Все это не работает. И со временем, изучая этот данный вопрос, я постепенно пришел к тому, что есть некий метод ударной волны или ударной техники, который как раз воздействует достаточно точно, адресно и мощно. В общем-то, меня это и привлекло, и я поехал обучаться и узнавать, что это за метод, кое в принципе не очень много распространено, на просторах, скажем, Руси. Так как метод ну, достаточно травмоопасный, все-таки, чтобы кто не говорил, его все-таки надо применять. Ну и, конечно, очень много критики в этот адрес и от врачей, и не от врачей, а от простых людей, что, мол, всех поломают, переломают. Вот, поэтому, поэтому он... И широкого применения пока не нашел как со стороны врачей, так и со стороны пациентов, которые ну, по понятным причинам его особо не хотят использовать. Кроме того, если учесть современные тенденции в медицине, а именно остеопатии, где там скоро уже и руки не будут накладывать на пациента, а будут на расстоянии лечить, то этот ударный метод выглядит ну, просто диким и очень жестким и ну, в современных реалиях это просто что-то белая ворона какая-то на, на фоне всего. Меня это заинтересовало, в общем-то, постепенно осваиваю. И я думаю, что в этом есть смысл и ключ как раз в разгадке вот этих вот сложных блоков, которые руками, ну и не только, не получается убрать. Вот. Всем спасибо за внимание. Андрей, благодарю вас за обратную связь. И перемещаемся в Санкт-Петербург, где живет и работает Василий Бабаев. Василий, приветствую вас. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Василий Бабаев. Я проживаю в городе Санкт-Петербург, где веду свою практику. В далеком 2014 году закончил медицинский колледж по специальности фельдшер скорой помощи. И с тех пор работаю по данному образованию. Параллельно профессионально занимаюсь лечебным массажем, терапии и вакуумной терапией, баночный массаж. С применением данных методов понял, что, чтобы эффективнее помогать людям, нужны более профессиональные знания. Так я обнаружил метод ударной волны. С его помощью можно более быстро и эффективно помогать людям с имеющимся заболеваниями позвоночника. Я попал на обучение к профессионалу своего дела Касимову Искандеру он поделился своими знаниями и опытом в данной сфере. После обучения я начал применять данный метод у данной волны сразу, и результаты не заставили себя ждать. Сначала я использовал, использовал небольшую интенсивность манипуляции на позвоночный столб, но с практикой понял, что чтобы, например, исправить сколиоз, нужно увеличить физическую силу воздействия на позвоночный столб. Тогда позвонки начали вставать на место. В принципе, в этом и заключается преимущество данного метода, что с первого сеанса можно убрать смещение и ротацию позвонка, исправить сколиоз первой степени, убрать защемление, боль. Но это индивидуально для каждого пациента. Приведу несколько примеров из своей деятельности. Был пациент, мужчина 30 лет, поднимал тяжелые грузы, появилась боль в пояснице и ограничение движения, не мог нагнуться вперед. Лечился у невролога и мануального терапевта в течение 3-4 месяцев, убрали только боль. С этой проблемы он ко мне и пришел, чтобы убрать ограничение движения. После первого сеанса воздействия ударной волны у пациента увеличилась подвижность в позвоночном столбе и снялся гипертонус мышц в босничной области. Второй пациент мучился мигрениями, каждую неделю болела голова, лечился народными методами, принимал лекарства, боль не приходила. С этим он пришел ко мне. После правки, у него в течение двух месяцев уже не болит голова. Вот. Так что могу сделать акцент, что данный метод эффективен, и его нужно применять и распространять. Спасибо большое за внимание. Василий, спасибо большое. Все очень доступно и понятно. А на связи Тюмень. Ельцов Иван работает в области физической культуры и спорта, но в последние годы занимается изучением методов оздоровления опорно-двигательной системы. Иван, вы на связи. Всем привет! Меня зовут Ельцов Иван из города Тюмени. Я являюсь специалистом по оздоровлению опорно-двигательного аппарата и специалистом в спа-техник массажа. Хочу рассказать свою краткую историю, как я стал костоправым, и почему меня это направление заинтересовало? В 2013 году я окончил институт направления физической культуры и сразу же устроился тренером, персональным тренером фитнес-клуб. Работая в этой сфере, я задавался вопросом, почему люди только занимаются тонизацией своего организма и нервной системы, почему они получают именно тонус но не умеют расслабляться А чем отличается прямо вообще э, данная методика то что с помощью инструмента э, я могу влиять на позвоночный стол и оказывая не только физическое действие на человека но и психоэмоциональное то есть во время процедуры человек полностью разгружается, нервная система перезапускается, и ставив сегменты позвоночника на место, мы оказываем колоссальное влияние на его жизнедеятельность в будущем. Но есть один небольшой такой, но очень важный нюанс. Клиенты, которые приходят ко мне на данную методику на оздоровление, нужно учитывать, то, что вся работа основная уже после правки идет нужно это учитывать и работать всегда над собой всегда быть к себе требовательными и выполнять четко рекомендации и указания и помнить о том что тело не живет без физической нагрузки и работать над психоэмоциональным фоном это очень важные моменты поэтому будьте здоровы работайте над собой всего хорошего. Абсолютно точно замечено про нервную систему. Спасибо за ваше мнение. И снова с нами Москва. Славянский Виталий много лет работает в сфере массажа и оздоровления. Давайте послушаем, что он нашел для себя в моей методике. Всем привет. Меня зовут Славянский Виталий Васильевич. И я массажист, костоправ и мастер хиджамы. В Костопрасе должен был метод, который работает буквально с первого раза. И таким методом оказался метод Касимова Искандера Растамовича, Ударно-волновая методика. Этот метод заменяет э, многие похождения к врачам, э, таблетки, уколы. То есть, соответственно, что могу сказать, лучше один раз, так сказать, э, ударно-волновым методом поправить человека, нежели чем э, ходить, э, правкой заниматься 10-15 сеансов, и э, мы реально переплачиваем, понимаем. Конечно, нужно терпение, нужно доверие к мастеру, но все-таки этот метод реально работает, и мне он очень нравится. Я буду продолжать им работать, я рекомендую людям обязательно записываться и именно правку производить именно этим методом, потому что этот метод, он действительно дает какое-то вот, ну, совершенно другое прозрение даже в глазах костоправа. То есть кому я не рассказываю все, а как, а что, но после первого раза, когда потом люди приходят, они понимают, что это реально работает. Из э, таких примеров я могу вот сказать, что э, расстояние между осистыми отростками оно быть должно, у некоторых просто этого нет. Это видно на снимках МРТ, и мы это можем с помощью ударно-воловой методики мы можем просто все это дело исправить. То есть, э, когда я понимаю, что человеку становится легче с первого раза, я готов э, каждый божий день... На каждом клиенте, конечно, опять-таки, если нет противопоказаний, этот метод применять. Потому что благодаря этому методу э, все-таки, я еще раз повторю, что я получаю понимание того, что зачем ходить множество раз и испытывать опять какую-то боль тогда, когда можно прийти просто один раз, немного потерпеть, довериться мастеру и, соответственно, уже на самое главное, э, выполнять рекомендации. Поэтому я могу сказать, что э, благодаря Касимову Искандеру Рустамовичу этот метод набирает обороты, он живет, он действует. Мы должны понимать, что есть народная медицина, и моменты, которые используются издревле, и которые людьми потом усовершенствуются, это методы, к которым приходят даже сами врачи. Поэтому я всем желаю здоровья успехов, и могу сказать, что обращайтесь только к проверенным специалистам. Всем добра! Виталий, благодарю вас от всей души, вы нужны людям. Завершаем мы сегодня встречу с мануальным терапевтом из Владикавказа Казиевым Александром. Александр очень яркий человек и специалист. Давайте его послушаем. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Меня зовут Александр Казиев. Я из города Владикавказ, Северная Осетия. С 12 -го года я занимаюсь лечебным массажем. После этого я уехал в Москву на повышение квалификации где полностью изучил хиропрактику. Но для меня это было очень мало, потому что я знал, что в моих силах больше помогать людям. Поэтому я полностью изучил после этого практику Лепина Юрия Викторовича. Все было идеально, все было шикарно, пациенты были довольны. довольны своей работой был и я. После я абсолютно случайно увидел видео Касимова Искандера Растамовича в соцсетях. И я, честно говоря, как и, наверное, многие люди, были чуть шокированы, потому что это непростая методика. Углубленно изучив эту методику, оказалось, что это древняя методика, методика Гиппократа. Но Касимов его полностью обновил, полностью его развернул и выдал это всему миру. Набрал много учеников, достойных учеников. И это, конечно, очень сильно радует. На данный момент я прохожу только Касимовскую практику, потому что я реально вижу, что это помогает всем, абсолютно всем, без исключения. Что же это такое, я хочу сейчас более развернуто об этом рассказать. Посмотрите, пожалуйста, это макет нашего позвоночника. В адекватном положении, если идет компрессия, то есть давление двух позвонков на межпозвоночный диск, сперва происходит протрузия то есть потрескивание фиброзного кольца дальше если идет смещение позвонков и более углубленное давление появляется крыжа мы ни в коем случае не отговариваем вас идти к традиционной медицине делать операции и так далее это право каждого человека и желание но я хочу вам всем сказать друзья остановитесь Подумайте внимательно, прежде чем идти на операции и так далее. Если, конечно, есть в этом необходимости, естественно, неврологи и хирурги могут вам подсказать. Но вам боли могут подсказать Касимовские Костоправы. Насколько это реально и быстро, это можно вылечить такой страшный недуг, как грыжа. Это все излечимо, это все очень легко. Некоторые, да, чуть более это терпят, некоторые абсолютно в легкую. У каждого разная психосоматика, от этого и много чего зависит. Поэтому все, что есть самое хорошее на данный момент в народной медицине, это Касимовский метод. Лучшего на данный момент в мире не существует. Можете со мной спорить или нет, это право каждого человека. Но на данный момент это факт. Спасибо, Александр. Несите свет и добро людям. Дорогие друзья и коллеги, спасибо вам за то, что ищете. Вникаете и находите для себя новое. Всех нас объединяет одна цель – помогать людям. Сил вам и милости Всевышнего. На этом наш телемост завершается. А работа с коррекцией опорно-двигательной системы идет и будет во многих регионах мира. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы.